Давайте помолимся, друзья. Отец, отсутствует телом, но духом я присутствую с Украиной. Я простирается кровью и любовью духа твоего над страной. И прозываем кровь Иисуса на страну. И говорим, отче, эта страна принадлежит тебе. И Иисус заплатил полную цену. И, как в откровении написано, все народы скажут, и мы говорим, Иисусу царство над Украиной, Иисусу спасение Украины, Иисусу премудрость, как это сделать, Иисусу слава за спасение. И мы, Господи, духом веры воцаряем Иисуса. Над нашими солдатами, над нашими людьми, над бабушками, над дедушками, над детьми, над всеми, Господи, воцаряем, Господи, имя нашего Бога-защитника. И как при Сафате провознашаем, Господи, Ты не поменялся, Ты не поменялся. И Ты сказал, что когда мы возовем к Тебе в день бедствия, когда придет враг, и ты, Господи, станешь и защитит нас. Аминь. И вот мы сегодня трубим, как священники. Трубим, как священники. Аминь. И говорим, Господи, поспеши, великий всемогущий Бог. И да будет рука твоя над нами. Аминь. Евреям 11 глава, 27 стих. Верою оставил он Египет, не убоявшийся гнева царского. Ибо он, как бы видя невидимо, был тверд. Смотрите, Моисей, видя невидимо, был тверд. А вы знаете, что один Моисей, вы твердо знаете, с какими обстоятельствами он встречался, прет на него армия вооруженная, и стоят люди и кричат, все, нам конец, а Моисей видел невидимо. Как важно, друзья, в этих обстоятельствах, в этих обстоятельствах не видеть зло. Мы должны его видеть. Моисей видел, что люди, море, и безвыходная ситуация. Но очень важно не поколебаться. Потому что когда паника, когда страхи, когда переживания, ты не сможешь увидеть Бога, ты не сможешь слышать Бога. И ты начинаешь паниковать. А когда ты пани паникуешь, то перекрываются краны. Друзья, никто вам не поможет. Никто не поможет Петру на воде. Как только сам Петр верою, как только Петр верою не видит видимо, а видит не видит Бога, тогда было видимо, а видит волны, он перекрывает кран самому себе. Поэтому вся Библия говорит, какие бы обстоятельства не было, вы должны знать, что мать оставит дитя, а я не оставлю, не покину. И вы должны твердо знать, друзья, в это время. В это время, что невидимый с вами и быть тверды и непоколебимы. Это секрет успеха. Однажды Давид молодой пацан, ну как, извиняюсь за такое слово, но молодой человек стал, это, Бог его помазал. Не знаю, я не знаю, сколько ему было. Я всегда люблю такие от смысла откровения. А они же там все буквы, они там переводы греческие. А я люблю откровение, я люблю смысл всегда. И вот молодого человека помазывали. И, конечно, молодое сердце без опыта, видя обстоятельства, он был меньший брат, Видя, конечно, ему было тяжело. И смотрите, что ему, но ну, он любил, молился, обращался к Богу. И в 88-м псалму написано так. 20 стих. «Некогда говорил ты в видении святому твоему, и сказал, я оказал помощь мужественному». Вознес избранного из народа, я обрел Давида Рабамою, святым елеем им помазало, рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит Его, враг не превозможит Его, и сын беззакония не притеснит Его, сын беззакония, тот, который нарушает правила, границы, все, сокрушу перед Ним врагов Его и поражу ненавидящих Его и истина моя и милость моя с ним и моим именем вознесется рог его и положу на море рукою и так дальше И будет звать меня ты отец мой бог мой твердыня спасения моего я сделаю правителя и так бог дал ему секрет ночью В сновидение явился говорит слушай если только ты при любых обстоятельствах будешь как там написано четко «Я оказал мужественному помощь». «Если только ты будешь мужественным, не трусишь, не засомневайся, как Саул, как другие, все, я обязательно тебе помогу». А вы знаете, если Бог помогает, то кто -то против Бога попрет, так? Но, говорит, будь мужественный. Вот такие люди, как Саул, как другие, сомневались, они все падали. Как Петр еще учился верить, они, они падали в воду, а те люди, как Петр, который тренировался, верить, чтобы, когда проходит вызов, когда глаза, уши смотрят, быть твердым. Вера – это канал. Мы ветки, а Бог корень. И если ты отрываешься, ты паникуешь, ты перекрываешь, не будет плода спасения. Поэтому Моисей был тверд, видел невидимое. Давид всегда видел у Бога, и он тренировался. И вы знаете, он тренировался на таких вещах, на таких вещах, как вот, дома, на бизнесе, идет этот первый там, ль, ль, медведь. Он, когда молодой Давид, пастух, и медведь, конечно, неравный бой, но он он, говорю, он вспомнил, я буду мужественным, так, и иду. И сказал, Бог мне поможет, и мы с Богом разберемся. И получилось Потом лев прет, ну представляете, какие чувства. Как, когда ты, а он не видел льва. Он видел Бога собой. И с Богом пошел, и получилось. Поэтому, когда появился Голиаф, так, царство все трепетало. В кустах сидел царь. А Давид знал секрет. Он тренировался. И пошел на льва. И, то есть пошел на Голиафа. Он сказал, Бог мне поможет. Да еще грешник. И, конечно, Бога землят. Бога хули, <св> <св> нечестивый. А со мной Бог. И он пошел, будучи верный. И, то есть верой мужественной. И, и знаю, бог мне поможет и мы с богом одолели. и одолел знаете однажды я, э, очень важно не поддаваться чувствам однажды мне бог такой секрет рассказал Я говорю, господи вот я как гармонь то тут аллилуйя тут аминь то, то радость а тут как будто не верующий все я говорю, как же быть духе веры и, и бог мне говорит слушай начни вспоминать мои встречи с тобой, начни вспоминать, начни вспоминать, как я тебе отвечал, начни вспоминать, как я тебе где-то там помогал, когда ты видел благословение, и начни, и ты, ты не успеешь перечислить, поблагодарить все эти вещи, как дух веры тебя наполнит. И знаете, вот в духовном мире все есть, я вам часто в Киеве рассказывал, вы вспомните, как вас три года назад обидели, туда пойдете, и обида так прет. Вспомните, как там петля назад что-то было смешное. Рассказывайте, смеете, и всех охотят, так? Оказывается, оно все есть. Вы можете прийти к смеху, вы можете прийти к чему-то, оно все есть. И точно так же само Бог. В духовном мире все есть, и все дела пойдут туда, на небо. Но слава Богу, что кровь наши дела омывает. Это они не будем судимы, но они все есть. И вот, вот те встречи с Богом, они есть. Придите искренно к какой-то встрече, где вы были так, и на том месте, в духом, и поблагодарите, и поблагодарите. И Бог не говорит, ты не успеешь перечислить все э ну, дела веры, как вот, дух наполнить, и ты окрепишь, ну, окрепнешь и пойдешь. К чему это я говорю, друзья? Потом, Смотрите, ни одно учебное заведение не дает экзамены на тот материал, на, а, которому оно его не обучило студента. Только то, чего обучили студента, они должны, должны сдать экзамены. И Библия говорит, а кто, а кто честнее? Конечно, Бог. И Бог говорит, я в экзамены ваши испытания сверх сил не дам вспомните, как вы проходили раньше, и какие были там о, переживания, какие были буры в стакане и так далее. А потом вы смотрите, это, это не буря, это буря в стакане, это буря в ведре. И вот сейчас пришло великое испытание. И я хочу вам сказать, что вы подготовлены. И я хочу сказать, что Бог с вами. И я хочу сказать, что этот фараон, который идет на вас, а тут море, и страна кричит, а мы же маленькие Израиль, а тут такая страна прет. Послушайте, этот фараон идет к своему концу. Этот фараон идет своей погибели. Он ожесточился, идет в погибели. Вспомните Януковича, который шел на детей. И, и слушайте, ну выгони начальника милиции, народ успокоится!» «Нет!» Наро, а народ еще, «Выгони, ну министра!» «Нет!» Ну, короче, пришлось совет министров убрать и сам удрал в Россию. Почему? Когда Бог, когда человек ожесточает свою свою, он сокрушится внезапно. Это Библия говорит, так? Это, и если ожесточение, это от Бога, попущено ему, так? Чтобы к погибели. Фараон. Помните те народы, которые фараон ожесточил? Погибли. Бог, от Бога это было. Я вижу славу. Помните, как народы, которые земля, земле обетованной, они все ожесточились. От Бога это было. На погибель. И если сегодня в безумие ожесточилось сердце Путина такое делать, это на погибель, увидите. Мне Бог давно говорил ему, он уже в, в моем в этом духовном мире его нету. Все, я уже давно этого вопрос в духовном мире жил. Я как-то говорю, Господи, а почему ты же мне сказал, а он еще год живет, то-то-то. А Бог говорит, если я его сейчас уберу, так он, так он будет героем, такой как Сталин, так а я опущу его так, что его будут проклинать люди, народы будут проклинать, страна ненавидеть. И, и тогда разберусь с ним. И вот это время пришло, что весь мир вас ненавидел. И сейчас, как увидите, как я вам говорю, как рубль как бахнет, 120, 180, и как пойдет, то, то поумнеет быстро этих герой и так дальше. Потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И это ожесточение, и пойти в безумие на страну, это... Это безумие. Он уже опомнится, как это выйти с этого, с, этого, с этого дела. Но уже все, попался. Поэтому, друзья, поэтому у меня вера, мне Бог много говорил. Я годам молился. Украина, Россия в моем сердце. Это Будет великое пробуждение. Сожрется с Украины, пойдет на Россию. Это и... И будет великое пробуждение. А этому человеку конец. И ждите этого, ждите этого конца. И мы, но вы должны, друзья, пожалуйста, мы все должны выстоять в это время. Сейчас такой период, как это объяснить, чтобы долго не говорить. Сейчас такой период, просто надо немножко потерпеть. Стойте, покрывайте кровью страну, покрывайте кровью солдат, покрывайте, благословите врагов, предавайте судьи праведному, и Бог разберется, разберется с этим делом. И я хочу еще раз напомнить, я помог мужественному. Когда Петр был мужественный, стоял, против ветра, против всего, Бог помогал. Когда Петр перекрыл кран, мы, господа, мы имеем свободную волю, Бог не мог ему помочь». Поэтому я очень вас прошу, прежде всего, какие бы обстоятельства ни было, знайте, мать оставить детей, вспоминайте, мать, как это вы матери многие, и, а Бог не оставит, он рядом, он со мной, и смотрите на него, и не дайте, чтобы это вас накрыло, перекрыло, а хвалою исповедайте, что воздайте все это славу Богу. Не дайте, чтобы вас накрыла тьма. Не дайте даже, ну даже как Иво, плачете, такая проказа накрыла, безысходность. И друзья продают тебя, режут по-живому. Жена продала, а вы говорите... Искупитель мой жив, Спаситель мой жив, Не умру, но буду жить, Возвещать славу Богу. Псалом 117, 17. И держитесь Бога, Чтоб там не было. Павла камнями он верил. Петра бросил в тюрьму, он верил. Многие отцы проходили, он верил. И те, которые держались, У печки за Бога, так? Печка их не брала. И вот, повторяя, сверсил Бог не дал. Не дал Бог сверсил И... По силам, да, вы сильные, вы крепкие, и Украина в, у, устоит, и Бог воздаст Украине у рад за это все, и вы увидите победу великую и великое сокрушение врага. Аминь. Итак, Моисей встречался с проблемами. В чем секрет Моисея? Костной жизнь, трусился, боялся. Вера у Бога и крепкое упование на Него. И все, которые так стояли, они побеждали. Аминь. Так что, друзья, это скоро закончится. Стойте с поднятыми руками, как Моисей. Вы знаете, в это время я хотел бы, чтобы вы не кидались, а устояли в главных вещах. Я вам много, друзья, проповедовал. Это истина так. Вспоминайте, вот возьмите такую проповедь, прослушайте, как Пасха – это не праздник, а образ жизни. И я хочу напомнить эту Пасху. Я знаю, сейчас очень многие молятся, очень много кричат, очень много... но как я тоже так кидался, так кидался, так кидался. Говорят, успокойся. Покои. Паника перекрывает краны, переживание перекрывает краны. Ты не способный, ни меня слышишь, ничего. Я был в покое, очень там, близок с Богом, по всей молитве четко, и Бог мне не дал переживать. Но вот смотри, сколько я пытался за вас, Бог говорит, не мешай мне, ты своим переживаниям будешь перекрывать свою веру, свои каналы, чтобы я там делал. Ты молился, ты исповедовал. Я тебе познал, ты в Украине, там тебе такие чаши молит наполнили. И народ украинский, сколько он молился, все. Это, так, такие чаши наполнили, что ты должен только быть краном. Стоять и верить, стоять и благодарить. И вода течет, благодать работает, у тебя все работает. Просто вы должны пройти через этот процесс, чтобы этот фараон погиб чтобы этот фарон сокрушен, чтобы эта империя зла, чтобы в России началось пробуждение, вы должны положить эту цену, выстоять в вере. Выстоять в вере. И я вас прошу, просто стойте в вере. И не кидайтесь ни какие-то дела. Давайте я вам еще одну историю такой приведу. Когда была такая же смерть пришла, ну, она, один, но ну, она поступает по-разному. Израиле был голод. И такой голод, ну, представьте, что в царя пару лошадей осталось, так? Фу. А что ж там уже за бедный народ? Сколько там тысяч погибло? Неизвестно. И, конечно, когда голод, травы нету, вот, травы только на пару лошадей осталось, а в царя, конечно, он не даст другим пастись там, на той траве. И скажите, пожалуйста, люди что, не молились? Люди что, не вопили? Матери не плакали за своих детей? Не вопили. Отцы не сокрушались в сердцах? Не молились? Конечно, вся страна молилась. А почему ничего не было? Потому что есть методы, есть законы, есть пути. И священникам даны эти пути. И вот пришел, и это, а они оставили эти пути. И кричат, плачут, а ничего не работает. И пришел Илья, помните, и во время вечерней жертвы, Принес жертву и зашёл там огонь на жертву. И я всегда слушал проповеди, что на, жертв, на жертву них огонь. Огонь, огонь. Бог говорит, при чём здесь огонь? Читай, во время вечерней жертвы спрашивает мне, что должно делать? Кровь принеси при лицем. Увижу крови пройду мимо. Я слышу молитвы, я слышу вопли. Но это все законы Вы такие же грехи. Это все за грехи ваши, беззакония ваши. Поэтому я справедливый Бог. Это, а, а мы милости просим. А милости только кто-то должен рассчитаться. Я справедливый Бог. И когда Илья вместо священника принес жертву, возложил грехи Израиля на тельца, и это самое, заколол, и принес Богу жертву, и Бог увидел кровь над Израилем, и прошел мимо, отменил наказание. И пошел дождь, и Илья, это сам бежал перед колесницей и радовался, ликовал. Аминь. Поэтому, пожалуйста, без веры угодить Богу невозможно. Без веры, без того, что ветка крепко держится, это корня нашего Иисуса Христа не потечут соки и не придет помощь, а верить надо приносить кровь первое. Принесите кровь. Я вот ехал на собрание в пробках и мои там вспомнил своего там, э, короче моих святого сына. Он женился второй раз, думаю, давай-ка я подмолюсь за него. Как там, это же мои родственники, как толком занят, Так, благословил, но толком не молился. Сажу пробкой, давай помолюсь, Я молиться. А Бог как я ему могу помочь? Там грех. Он не верит Бога. Он не омытый кровью. Призови кровь. И я благословлю. И даже, говорят, верующие, они призывают кровь. Они в кровном завете, я их благословляю. А он же ну, не призывает кровь. Как я? Я Там, где кровь, там жизнь. Нету крови, нету жизни. Ты хочешь, чтобы жизнь пришла моя к нему, значит, призови кров Написано «жизнь крови», вытекает кров дух уходит». Дух живет в крови, а мой Дух живет в крови Иисуса. Призови кровь, и пройдет моя жизнь. И Бог говорит, не стесняйся призывать кров. Хочешь, чтобы жизнь была на твоем доме, призывай кров. Хочешь, чтобы жизнь была на твоей жене, детям, призывай кровь. Хочешь, чтобы жизнь была, не стесняйся, кровь за все заплатила. И искупила людей, землю, все. Призывай кровь. Говорит, не, не стесняйся. Небрежным быть, это плохо, а призывать кровь на все, это хорошо. И говорят, куда придет кровь, и туда, туда придет моя жизнь. Потому что моя жизнь в крови. Жизнь явилась в крови. плоть плодь, пишущему кровь, имеет жизнь. И куда вы призываете имя Иисуса и кровь, туда приходит жизнь. Поэтому я вас хочу, хочу сегодня ободрить, что вы сильные. И это ваше время стать за страну. Это ваше время стать священниками. Это ваше время, вот еще давайте за священника, чтобы не забыть, мы к крови вернемся. Но я думаю, что вы уловили священник. Помните, два согрешили человека. А, Арон и Морям взбунтовались. И а упала проказа, грех один на двоих. Двое из в двум сказал Бог, выйдите за стан. внезапно, все, строго. И на обоих упала, упала проказа, потому что Бог одинаково. Всех наказывает. Но одна в проказе, а с другого грех не взял, как зусья вода проказа. света стекла. А почему? Потому что он был в священских одеждах. Сегодня вы должны быть в священских одеждах в вере. Сегодня вы в священских одеждах оденьтесь и с кровью стойте перед Богом за Украину. Призывайте кров на все границы Украины. Призывайте кров на людей. Вы священники народа. Не смотрите на себя. Призывайте кров на президента. Благословлять. Призывайте кров на всех. Аминь. Призывайте кров и на, на, на, на это самое и на друзей, и на врагов призывайте кровь, и благословляйте, предавайте судить праведному, и Бог будет разбираться с врагами. Призывайте великого Бога, и верьте, и какие картины Бог будет давать, прорекайте их, пророчествуйте. Станьте в это время священником над своими домами, над своими родственниками, над, над страной, и будьте тверды и мужественны, и знайте, вы сегодня, Моисея, с поднятыми руками над солдатами, вы сегодня это с поднятыми руками над, над вашими близкими над собой над своими домами аминь верьте в это это ваше время мы сколько слушали тех проповедей сколько говорили о христе вот сегодня имя господа как башня должно защитить эту страну через вас вы помните одни из наших любимых стихов которые я постоянно вторую второе повторяю второе коринфянам 1:20 ибо все обетования божие через это в нем да и аминь. Славу Божию через кого? Через нас. Многие говорят, Господи, пусть через себя придет благословение. Пусть через себя придет благословение. А Бог говорит, а я ничего не делаю. А как же? Рабы мои пророки делают. Рабы мои пророки произношают слова. Сеют, а я возвращаюсь, Связывают и развязывают. благословляют тебя благословляю. проклинают тебя проклинаю. Я проклинаю. Вы сегодня двери, Бог у вас, а ваши уста двери уст. Поэтому вставайте проломы, от вас зависит победа, от вас зависит количество цены этого всего. Я в безумии говорю, но так, это ваше время. Это наше время, это мое время. Я так стою, и меня Бог, я хотел кинуться какую-то душевность, не дал мне Бог переживать. Я сердцем с вами, я стою, я тот а говорит, мир. Библия говорит, суббота святыня, за нарушение смерть, Огонь сожгу, если будете носить новые проблемы на себя. Отдали мне, стойте в покое. И Библия говорит, суббота – это знамение. Повторяю, суббота – это знамение между мной и вами. Если вы отдали мне, и вы в мире, то это в мире, говорит, суббота – это знамение, что я – это дело у меня, и вы – вы это сам, а вы стоите в мире, в покое Благодарите, славите Тогда я делаю Начинайте переживать, забирать у меня дело Я не могу делать Итак, не переживайте ни за что Ну, а как это? Но всегда в молитве, в прошении С благодарением Открывайте свои желания пред Богом И дальше, и мир Божий Суббота Божия Покой соблюдется во Христе и если вы отдали Богу, прокропили кровь, сделали свою священскую должность, царскую должность, связали, приказы дали, прокляли, благословили то-то, как священники окропили, как цари издали указы, связали, развязали, благословили то-то, все сделали так и почувствовали мир, время сошло с вас, пришел мир, будьте в мире, а дальше не дергайтесь, Бог будет работать. Итак, и не, не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания. И мир Божий соблюдет вас во Христе. А зачем? Если вы в мире, то вы во Христе Иисусе. Если вы не в мире, то вы в тревоге, это в другом царстве. Если вы не в панике, то вы в другом царстве. Если вы в страхе, вы в царстве страха, а не в царстве Божьем. Если вы в мире, вы в царстве Божьем. А об это, вы, мир соблюдет во Христе. А во Христе все обетования дай Аминь. Что вы исповедуете, что вы связали, что вы взяли Слово Божие, вы свободили. Дай Аминь, это сбудется". Поэтому, и поэтому у меня Бог строг был со мной, как не дал мне переживать. Говорит, стой в вере. Ты десяток лет я послал тебя за курень молился. Чаши есть, все есть. Это идет финальная битва, финальный результат. Вывод Израиля. Так и не смотри на фараона, не смотри на море. Стой спокойно. Протяни жезл и спокойно. Не смотри на фараона, не смотри на тот. Стой жезлом жезлом на море, и будет победа. Стой с поднятыми руками. Иисус Навин победит все. Армия победит, люди победит. Но вы делаете свое дело. А если армия воюет, и а вы паникуете, а кто же будет с поднятыми руками стоять? А кто же будет верить? А кто будет каналом? Кто будет царем духовным, как Моисей? Кто будет священником, как Илья? Вы сегодня эти люди. Аминь. Поэтому это ваше время не паниковать, а стоять. Я помог мужественному. А те, которые не благоволит душам и колеблющимся, как бы, друзья, не было, и его тяжело. Как бы, вы знаете, я, почему имеет дерзновение много говорить, я муж скорбей. Я пережил много, друзья. Я не сейчас не время об этом рассказывать, пример рассказывать. Я просто говорю истину, и вы ее знаете. И я хочу, чтобы вы вместе стояли в этой истине, и победа за нами. Это финальный, завершающий... Такой финал работы над Россией. В России будет великое пробуждение. Это все идет к этому. Но всегда кто-то ложит цену. И вот Украина ложит огромную цену. И Бог подготовил Украину. В ней много верующих. Народ молится. Народ стоит. И победа за нами. Еще пару слов скажу за то, что вот люди берут оружие, люди то-то, говорят там, ну, по-разному говорят. Давайте я пару таких вещей, говорю, о, написано не убей. Кто тебе сказал? Не, написано не убей один раз, а убей, написано множество раз. Не убей брата своего, не убей ближнего, не переступай границы ближнего своего. Проклято это самое, проклятие, смерть придет в твою жизнь. Если ты переступаешь границу, наступаешь, брата убиваешь, так? Вот это вот не убей. Это, если ты не убил, нарушил ближнего своего, незаконно убил, то это ты преступник, и тебя надо убить. И вот те, которые тебя убили, им награда. А тот, который убил, не видно, тому смерть. Поэтому Библия говорит: убей убийцу, убей мужеложника, убей шкатоложника, убей блудника, убей там, уже пророка, убей. То... Сколько раз написано убей. Мы сегодня это не делаем, но есть такие вопросы, которые касаются государства. Это, Библия говорит, что слуги Божии не напрасно носят меч. Они наказывают преступников и это и поощряют делающих добро. Преступник грабит магазин, преступник грабит страну, преступник что-то делает. Вот Божьи слуги должны действовать. Послушайте меня внимательно. Закон Моисеев дан для плоти. И пока мы в плоти, она не хочет исполнять правду. И для нее есть закон Моисеев, для него есть власть и для нее есть меч. Она по-другому не понимает. И поэтому есть тюрьмы, есть полиция, и они душу за нас полагают, солдаты, полиция, это ну, их надо почитать, потому что они герои, Правильно, полиция, это и они исполняют закон Моисея, потому что он дан для плоти. И ни в одной стране не отменен закон Моисеев. нигде, ни в одной стране. Есть там зуб за зуб, а там, а там пять лет тюрьмы, там глаз за глаз, а там 8 лет, а там вместо побить камнями, там это, как у нас в Украине, до да вечно увязаны, пожизненно, нигде не отменен. И есть такие, о нельзя, о нельзя, о нельзя. Слушай, если в школе ребенка побили, не иди не жалуйся, смиряйся. Если его ограбили, никуда не иди в полицию. Смиряйся. Если дождь насилует, смиряйся, не иди в полицию. Тебе ж полиция не нужна. Ты же вот Бог, Новый Завет. Новый Завет для рожденных свыше, которые родились свыше, и по природе жили они не они хотят. И там любовь, что как кормить, это семья, она сама хочет служить. А для плоти закон. Повторяю, ни в одной стране не отменен закон. Даже если бы вот верующие взяли бойрку, дали нам так, или построили городок под Киевом, и там все жили. Слушайте, с, это, с Фастова, с Киева приходили воры, приходили в то, приходили в то. И что мы сделали? Дежурили по ночам, мужики, так? А потом говорит, нет, ты не выспал, на работу, и так далее. Давай мы будем собирать деньги, и кого-то из нас возьмем там десяток человек, они будут дежурить, а мы будем работать. Мы все равно придем к полиции, верующие. Потому что мир возле, и мы живем возле. Поэтому мы должны понимать, что Дух это Евангелие для рожденных свыше. А закон для плоти. И пока мы живем во плоти. Мы должны поступать по закону с плотью. Поэтому есть власти, поэтому есть меч. Сегодня пистолет, сегодня ракеты. Меч, там, это пистолет, чтобы защитить там полицейские там. А это автомат, чтобы там конвоир там. А ракеты, чтобы защитить нашу страну. И мы должны, когда мы решаем вопрос плоти, и вопрос плоскости плоти, мы должны брать закон Моисеев. Потому что по-другому не выживу возле. А когда мы стоим вопросы это в духовных вопросов, церкви и так дальше, там, мы берем вопрос, мы берем вопрос любви и поступаем ну, по Евангелии. Конечно, мы как христиане, то, что касается меня глаз ударили удар там шику, я поставляю, я благословляю за зло, восстаю за зло благословляю это сам покрывай, смиряйся, это тоже касается меня. А за ближнюю я должен душу э, в, это отдать. И есть ответственность мужа, есть ответственность матери, есть ответственность мэра, есть ответственность царя, есть ответственность Арон, Зачем ты пошел на попету, я вот такой-то не появил власть? Ввел народ. В грех, а теперь они... Беда, все, конец. Зачем ты это сделал? Ты не употребил власть. Или, детки, не надо решить вот так это. Почему ты священник не отстранил их? Почему ты не употребил? Но я говорил. Нет, ты должен власть употребить. Люди, стоящие во власти, в управлении, должны употреблять власть. Проклятое то дело, дело небрежно. И меч удерживает от крови. Если ты в духовной власти, ты грех не должен пастор церкви пропускать. Муж в семье не должен грех пропускать. Если ты царь, если ты священник, ты должен наказывать. Почему наша страна такая слабая? Потому что грех не наказывается. Могущество царя любит суд. Псалом 98.4. Не армия, ничего. Суд, там где есть дисциплина, там где осуждается грех, там Бог. А там где Ахан берет беззаконие, там Бог отступает. Аминь. Но слава Богу, что сегодня у есть кровь, и весь священника можно призывать кровь, Иисуса Христа, и Божье присутствие, Божья милость придет на всех и поможет нам. Аминь. Поэтому будьте трезвы, будьте здравомысленные, распространите это видео, так? Мы любим русский народ. Я уже года 4-5 молюсь за русский народ. Мы туда пойдем. И в 90, 90-х 90 годах 95% пасторей были украинцы. Так. И вообще-то русских мало, по сути, как нации. Перепись 28 -го года, там, 30 х годов, там украинцев было больше, чем русских. Просто переписали всякие другие народы, спутали, так? Там смесь всяких народов. Это, и, ну, это так, я немножко уклонился. Мы туда пойдем, в крови покаяться, в зле, и мы еще будем что будет плакать, рыдать и каяться, как евреи, которые распяли Христа. упознаете? вот так и они познают. Поэтому, друзья, я призываю к вере, я призываю к истине, я призываю к трезвости, я призываю, чтобы вы не паниковали. Душа что-то видит, я повторяю, кто слушал мои проповеди, это датчики, которые дают нам информацию. Но нельзя по душе поступать. Кто поступает душевно, она по душе, она сделает тебя позорищем. Надо поступать по духу, сориентироваться. Да, душа болит закусти ухо То есть зубы, это самое. И говорю, Господь, помоги мне, Бог рядышком, и поступи по слову, поступи по истине. Итак, будем заканчивать, друзья. Вы, цари и священники. Это две должности власти. Священник покрывает кровью, убивает грех. Илья убил грех, и пошел дождь. Убейте кровью грех над Украиной. Призовите кровь на свои семьи, и там, где кровь, там жизнь Божия потечет. Царь, он имеет власть над демоном бесами, над ангельским миром для земли. Вы имеете царство Божие, ангелов, все, персень есфирь у вас. Не, не на небе царство, царство, нам Бог дал землю, а небо Господу. Не, мы, граждане неба, нам Бог дал царство не на небе царствовать, а царством Божьим на земле. Духом Божьим море укреплять, у, у, это самое, укращать. Духом Божьим изранять. Моисей брал духовное царство и сокрушил фараона. Поэтому вы цари в духовном царстве. И это царство не на небе царствовать, а на земле. Мы будем царями на земле. И а где ваше царство, где ваши подчиненные? Ангелы стоят. Хочу напомнить, когда я видел э, видение, э, великое видение, сильное видение, с обетованием В Герсимании. Вижу, стоит Христос, и за ним стоят ангелы, слава на нем великая. И подходят люди и говорят, где Христос? Он говорит, это я, и они все попадали. И я видел видение, Иисус снял корону. Снял одежды, дал ангелам и сказал, «Оставьте меня!» А они, «Как это? Оставьте меня!» И когда они поднялись, «Где Иисус?» он Говорит, «Это я!» И он стал простым человеком. Ее повели и, как всех, побили и убили. «Вы непростые люди!» Псалом 82, на ну, тот 81 говорит, вы, сын, вы боги сыны Всевышнего. Вот стоит бутылка соком, вот стоит бутылка с водой, две пластмасски, это как называется сок, это как называется вода. А почему мы не называем это, почему мы называем, вот следующее, как называем бутылка следующее, одеколон. Почему разные имена? Какое содержание? Вы кто? Кто у вас? Кто вы и есть? Каков человек в мыслях, такой внутри? Бог говорит, вы боги Сыны Всевышнего. Мы без плоти прах. Видите в себе Бога. Бог говорит, напишу имя Бога моего в на челе. Напишу имя Града моего. Имя мое новое напишу. Вы кто? Вы кто? Бутылка или содержимое? Вы на кого смотрите? На плоть или на Бога внутри? Вы кем называется? плотью? Роте, если не поймете, умрете как человеки. Моисей видел Бога в себе. Назывался Богом. И в этой плоти высвобождал Бога через свое слово. И Бог действовал. Вы кто? Павла я знаю. Христос неизвестен. Павла я знаю. Христос мне известен. А вы кто? Бутылка. Поэтому Моисей видел не невидим Бога в себе, в своем сердце, в устах. И он был тверд. Давид был мужественный. И я вам ничего другого не могу сказать, кроме Библии, кроме Евангелия, кроме истины, против, против, э, кроме закона Божьего. И для плоти и духа. И для духа. Мы сегодня, духовные люди, как Моисей, должны подняты руками. А наш Иисус Навин, Виталик и подобные, они должны быть Иисуса Навина там сражаться. Они носят меч, чтобы наказывать зло, которое пришло на землю. И это заповеди, это римлянам, Павел так говорил. Это ничего не отменено, просто надо разобраться в этом деле. Аминь. И я призываю кровь акца. Я призываю на вас помазанием. Я призываю благодать. Я проглашаю вас сынами Всевышнего. Видя внутри Бога, я вижу, вы боги, сыны Всевышнего, сыны Божьи. По сути, внутри храм, если я вижу, что храм, да, вы, вы плотские люди, но внутри вас Бог. Поэтому не отождествляйте себя с плотью. Пусть их никогда будет 120. А не плоть. Вы не плоть, вы Дух животворящий. Вы с Богом одно. И как бы сам Бог говорит. И говорите слова Божьи, благословляю вас. Аминь. Человек говорит человеческое слово, Бог говорит Божие, Видите в себе Бога и Богом говорите Божие слова. Павел говорит, так как вы приняли от нас не человеческие слова, А который которые действуют. Которые по Поэтому не действует. Слова человеческие не действуют. Поэтому я душевный паник. Они кричат, не работает, друзья. Станьте во власти. Бог у вас. Увидьте в себе Бога и говорите слова Божьи, и чтобы ангелы видели эти слова, и они сильные будут исполнять ваши слова. Дух под как только вы посеете семя в землю, земля хватает и исполняет все. И земля творит, чтобы посеять любое семя. Как только вы скажете в духовный мир, духовный мир ангелы подхватят ваши слова, Божьи, живые, они будут исполнять. Видьте невидимый мир, вы подготовлены, и я вас благословляю, помазывая духом веры, властью, помазанием, мужеством, дарамы каждому свое и благословение вас. Мир вам среди этого зла, покой вам среди этого зла, благодать. Стойте за народ, это ваше время. Да будет имя Господне прославлено. Аминь. Сделайте репост, перезвоните, дайте это слово другим. Аминь. Давайте мы сейчас совершим некоторые молитвы. Призовем кров, как но не человеке призывает кровь. Если кто-то священнической должности приступит, конец ему, оденьтесь, как Арон священники и не возьмет вашу смерть. Пока Арон не снял одежды священнические, смерть не могла ее взять. Он снял одежды, передал Сыну, и смерть пришла, забрал, на небо пошел. Поэтому оденьтеся, облекитесь, Библия говорит в Христа. Священника. И дайте мы призовем кров. Мы призовем кров Иисуса Христа. Одеваемся священника, скажите Аминь. И как священники, видите, как священники во Христе, имя Царя священника. И в это написано: в челе. и мы призываем кровь Иисуса на нашу страну, кровь Иисуса на границе, кровь Иисуса Господа на, на кровь Иисуса на солдат. Кровь суд нашу территорию, и мы правдаем кровь Иисуса Христа. И мы этой кровью и свидетельством у своих поражаем, проклядай врага, аминь. И духом поражаем, аминь. И говорю, Господи, вот мы оправдали страну. Крапите небеса свыше, облака проливайте правду, аминь. И пусть наша земля произойдет спасение великое и правду вместе, Я, Господь, творю это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы, как цари, осуждаем это беззаконие. Это нарушение всех норм. Нарушение договора, нарушение клят, нарушение любви, нарушение братского... это братских уз. Это нарушение человеческих всех норм, нарушение совести. Все законы здесь нарушены. И мы осуждаем, проклянаем это зло, поражаем это зло. Врагов Благословляем И говорим, как и завод нет у нас силы физической против этого. Что можем делать, но на тебя уповаем, предаем судьи праведному. И мы верим, что ты щит наш, и ты совершишь это дело. Во имя Иисуса. Аминь. Мы, Господи, благословляем наших солдат. Господи, Давид говорил о Сауле, как будто не был помазанный. Мы призываем кровь и помазание наших солдат помазание на гражданских помазания на нашу страну и Господи по причине облака не мог фараон прийти по причине облака не могли побить Моисея облако защитило и мы через кровь Иисуса призываем жизнь в крови Украина в крови и говорим тебе царство тебе спасение тебе любовь тебе благодать тебе спасение нашей страны во имя Иисуса и все сказали Аминь.